Всем привет. Всем привет! Мы гуляем по торговому центру. Я хочу что-то найти поиграть. Ты ищешь, где поиграть? Пошли поисимся. Я знаю, где есть поиграть. Это куча ручек всяких а разных. <связи> а это что такое? Веселый поварен а Так, здесь для девочек пошли в следующий отдел. Этот магазин надо изучить. Вот да? же ножницы купим, будем что-нибудь вырезать. Давай? О, Мстители, крутые ножницы. Вообще крутые ножницы. Дима сразу вырезать научится. Подожди, Дима уже вырезает что-то. Пошли вон там палатку я нашел, Дима. Покажу, вот тут палатка есть. Вот сюда иди, вот. Классную палатку нашли, да? Зеленая такая. Суперская. Стол большой. На такой стол очень много продуктов лезть. Удобно, да? Да потом распакуем. Пошли дальше. Смотри туп Высокая лодка, да? Туда нельзя залазить. Наругается А хотя нет, можно, иди, зайди туда. Так. <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> так, давай. Подожди, сейчас я тебе закрою. Пошли маму искать. Где мама? Ну-ка что тут нашли? Панч Боб губка для тела. Будешь мыться такой? Дима нашел свой отдел. Ты все это возьмешь, да? Это тоже тебе надо, да? А что это такое? Трансформеры, войны. Ну иди, корзинку найди, где можно. корзинку. Вот, складывай. Тяжело. он тебя брал! Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Yeah. Не знаю, крутить yeah. надо. Всем пока. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Пока-пока. А мы поехали домой.